Следующее, следующее, о чем бы я с вами хотел поговорить, прежде чем мы начнем играть, это очень важный фактор, о котором постоянно всегда, по крайней мере из команды, когда мы проходили обучение в команде Роберта Киосаки, всегда тренера говорили, в самом начале всегда говорили в принципе одни и те же вещи, но Каждый раз всегда подходишь с разным настроением, с разным понимаем, с разной аудиторией, воспринимаешь одну и ту же информацию по-разному. Я бы хотел, чтобы мы тоже а, зафиксировали некоторые вещи, прежде чем мы начнем с вами взаимодействовать в команде. Есть два определенных фактора, да, то есть которых мы, составляющие, с которыми мы всегда работаем. Первое это то, что нас всегда окружает, это а, контент. Контент, что подразумевается под этим словом? Это определенная информация, объем информации. И есть наше некоторое восприятие, я думаю, что кто-то, возможно, уже знает об этом, это контекст. Это наше собственное восприятие мира, наше понимание того, что происходит вокруг. Есть две составляющие. И для большинства людей у большинства людей складывается такое впечатление, что контент гораздо важнее, гораздо важнее контекста, и начинает себя пичкать огромным количеством ненужной, возможно, возможно нужной какой-то момент информации и просто вот утыкается в этот момент, что для того, чтобы начать зарабатывать больше, нужно больше информации для того, чтобы начать какой-то бизнес, нужно больше знать для того, чтобы начать какую-то деятельность. То есть деятельность, вот если бы я знал это, то я бы получил это. То есть это как раз таки вот ошибки, в которые многие упираются и начинают получать очень много информации, но при этом как-то не двигаются. И ну, достаточно вот простое Самый простой пример, когда человек учится очень долго, допустим, сначала школа, институт, потом как-то продолжение идет, дальше продолжение, еще второй институт, третий институт. Получается очень много дипломов, но как-то к действиям это не приводит к конкретным. И получается так, что человек очень много знает, и в определенный момент что происходит? Из него начинает выливаться. Но... Да, человек, возможно, умный, очень умный. Но в, в действиях каких-то не хватает определенных пониманий того, как что происходит. И наша задача не концентрироваться на контенте. У нас нет задачи сегодня дать вам какую-то информацию о том, как, допустим, купить недвижимость, как продать. Это, ну, это техническая информация, она не так интересна. Важно понимать какие-то определенные моменты и расширить наш контекст сделать так, чтобы мы больше за какой-то определенный момент могли, во-первых, научились оперировать тем, что нам нужно и брать то что, только, то, что нужно. И самое главное, видеть больше. Наша задача во время игры как раз-таки расширить свой контекст. Самый простой пример. Когда я приехал сюда в прошлом году, у меня было понимание того, что можно сделать с небольшой суммой денег. Ну, допустим, какие-то сделки до миллиона, я научился ими оперировать и, в принципе, зарабатывать какие-то деньги. То есть было где-то это порядка даже 60-70% со сделки. То есть очень хорошие доходные сделки. Они, правда, мелкие, но доходные. То есть, и вот мой был контекст в разрезе где-то до миллиона. То есть понимание того, как можно оперировать вот эти, этой суммой. В тот момент, когда мы начали больше взаимодействовать уже с Алексеем, он начал видеть, что я проявляю интерес в сфере недвижимости все больше и больше. И мы начали говорить о том, чтобы как бы начать... вот Алексей задал мне вопрос, вот есть 2 миллиона свободных, давай что-нибудь с ними придумаем. Для меня это создало определенную сложность, потому что я к этому подходил, своя, исходя из своего узкого контекста. В моем понимании было, что мне нужно очень много вот этих сделок, и, соответственно, по времени я буду просто как-то терять время, и мне будет сложно уже больше таких операций проводить. Это был мой такой узкий контекст. Потом начали мы как-то выходить за эти рамки. Далее была конференция в Сочи. Там провел какое-то время, очень часто общались с командой. И пришли уже несколько на другому пониманию, Расширился контекст, и сейчас мы ведем проект порядка там, 50 миллионов. То есть проект на 50 миллионов, и в принципе есть уже расширение контекста, то как сделать проект на 500 миллионов и выше. То есть это вот такой достаточно простой пример того, как может расширяться контекст. Когда вы оперируете одной суммой, вы думаете, что вы вот только способны на это. Но дальше вы начинаете как-то расширяться и понимать больше понимать и видеть больше на рынке. Вот это и есть как раз-таки расширение нашего контекста. И для того, чтобы мы могли это закрепить, вот есть мы говорили о том, что когда мы просто говорим о том, как ездить на велосипеде, допустим, теоретическую часть включаем, или мы просто человек сажаем на велосипед. Где больше человек поймет? Когда посадили на велосипед, да? И если, допустим, проводили тоже такой же вот эксперимент, когда давали просто вот как лекцию, информацию человеку, то меньше всего человек воспринимает, когда просто слышит, ну как-то вот как аудиокнигу, да, какой-то семинар, он практически с большей вероятностью основную долю информации пропустит и забудет. Если ту же информацию давать в виде какого-то доклада, когда человека видит, вот, как человек, который выступает, то он начинает больше. Вот слушатель больше запоминать, потому что еще и как-то зрительные вот эти моменты включается. Если дальше, следующий этап, когда человек получает информацию, проговаривает, и это еще как-то выигрывает какой-то сценарий делает, то включается гораздо больше каких-то определенных органов чувств, восприятия, и гораздо больше информация запоминается. И для того, чтобы вы могли тоже это все вот эффективно использовать, я предлагаю тоже... Используя четвертое правило, это быть участником на 100%. И сейчас в команде обсудить то, как вы это поняли. Что такое контент и что такое контекст в своем понимании. Буквально две минуты вот в командах я предлагаю вам обсудить.